Добрый день, сегодня у нас на распаковке телефон за, Такой дешевый смартфон Где-то за две Стоил за, за 2100 рублей Заказывал ну, и Сначала себе Потом, знакомую узнала Попросилась ей отдать Короче, Продать ей Тут у матери сломался телефон Короче, Сейчас я буду Его распаковывать и смотреть Скорее всего, мне придется еще заказывать Телефон И тут, первых такая картиночка Сейчас здесь такое написано, не знаю. Короче, дать оценку, видимо, данному телефону. С другой стороны, не знаю, с чем это связано. Что тут по нерусски написано. Короче, предлагают дорогому покупателю поставить пятерки. Непонятно. Ладно. В такой красивой коробочке пришел. Тут где характеристики. Черный цвет, тут я вижу. Двухсимочный, 3G. 4 дюйма диагональ двухсимочный mp3 mp4 поддерживает камеру есть gps 1250 батареи скрыть Интересно. делаю первый раз распаковку телефона из без китая один раз заказывал для этого телефона Сейчас. Сразу первым делом идет силиконовая крышка здесь. Крышка упакована, довольно хорошо. Всё раскроем. Это самый дешевый смартфон, который я нашел. Заказывал себе на всякий мало ли. знаем что произойдет. Или со смартфоном подруги, у жены. Телефон я так крышка не очень. Что у нас в комплекте у нас. Сначала комплектацию посмотрим. Закрыть. <смех> ну, смотрите. Ну, это кабель. Наушники. Ну, я думаю, такие самые дешевые здесь. Нет, с этим. Разговорить можно по ним. Ну и сам адаптер уже с нашей вилкой. В принципе, это как все стандартно. Вот сам аппарат. Сейчас глянем. Ну тут в принципе он. На ощупь довольно приятный. Здесь вот фирменный знак, импро, одна камера, вспышка. Такой, в принципе, хороший. Мне нравится. Внешний вид. Сейчас пытаюсь снять эту... Как она снимается. Тю... <с> Странно. На вес он тяжелый, реально. Не как пушинковый, вот, как мы даже тяжелее. Так можно было... А вот все. Картинку мы снимаем вот эту вот. Нужно прилепить. Теперь. Но он с первого раза что-то не включается. Скорее всего, посмотрим, как нас снимает. Сейчас я его разберу. Может, защита матрица стоит. Так, снял крышку. Это было много элементарнее, чем я думал. Что нигде нет никаких вот... Ну, нет приметных знаков что можно там снять просто снимается довольно легко ладно тут стоит защита на этом аккумуляторе сейчас мы ее снимем Аккумулятор фирменный вот так четко у нас написано вот сами видите 1250 Вставляем обратно. Еще посмотрим, сколько он заряжен. Надеюсь, не придется заряжаться прямо сейчас. Бы протестить немножко. Сейчас. Включаем. Да. О, пошел из коробки. Смотрим. Ну, в принципе, так он на вид. Вот, вот это очень приятный нож поверхность звук, звук какой-то тут ну. давай сейчас он загружается польский вот выбор языков где наш Угар... русский симку я не вставлял пропустить этот момент так выбор ну, вай-фай, конечно же, сейчас ведем. Так, давай. Как на русский прийти. Ага. Ну, стандартно все. Вибри... вибрация такая мощная. Подключаем. видно заряда очень мало осталось он медленно подключается так аккаунт мы не будем добавлять никакой не сейчас в принципе все предусмотрено сразу же и гугли тебе поехали дальше владелец телефона кстати довольно годный добро пожаловать давай быстрее быстрее быстрее Стандартная тут картинка. Я веду менюшка. Сейчас сразу посмотрим, как он снимает. Почему? Так. Чтобы взять за основу. Возьмем коробочку. Это уже. Выполняю прокрутку для посмотра других режимов съемки. Тут еще и режимы съемки есть. посмотрим, что за режим? Ок, нажмем. Так, о, это зум. Масштабирование. Ну, пускай говорят, ничего страшного. Я пока ничего не говорю. Я тоже. Так. Ну, посмотрим сейчас. Вспышку автомат сделаем. Это плохой мультик. Так. О, посмотрим, что у получилось. Ну так отстойный честно говоря но для такой цены за для 2000 плюс мне еще придется заказывать а это фронтальная карьера нет фронтальный вот так а чё же он мне Давайте со спушки лучше тяну потому что там вот, сейчас посмотрим что получилось Ты что, слышал наш разговор здесь, Денисом? Так. Смотрим. Как-нибудь. Ну, не коробочку, что-нибудь такое. Вот, попугай с ним. Ну, тут попугай снял. Вот. такая картинка. Я потом вот здесь вот ее вставлю с компьютера. Вот сейчас ее. Вот она как. Кстати тут довольно много всяких настроек У меня даже в телефоне нет такого Эффекты Тут даже информация о месте Так что то еще у нас есть Потому что почему то многих не Интересует режим съемки Ну тут 2 мегапикселя Задняя камера там. Микрофон Ну короче Качество видео можно установить Высоко хорошее Ладно. Что у нас есть. так вот пока тут заряжал батарейку третий телефон но уже еще есть пленка до этого телефона так, и потом сейчас тут прошивку я не обменял хорошо показать так вот ну, запустим заходим тут делать вот настройки я уже заходил не знаю сохранился нет то что у меня резко вырубился телефон где тут настройки. -то? Я что-то уже... А вот, настройки. О телефоне. Так. Ну, тут версия Android 4.3.2. Какие-то прошивки написаны. Беспроводное обновление. Вот. Новая версия от 17... 19 декабря 2017 года тут есть. Сейчас мы ее обновим сейчас. В течение время обновления, все будет. Ну, и так далее, ладно. Распаковка пакета не прерывать. Ну Немножко расскажу. Пока заряжался телефон. Батарейки для автоаппарата Я посмотрел на ютубе видео. Какое-то видео ушло, какое-то тормозило. Ну сейчас попробуем Мановить прошивку и что будет. Ну, я сейчас одет. В принципе, все подавилось. Сейчас уже перегрузка идет. Сейчас глянем, ну, вот что вот будет. Красивенько вот так вот обновился вот костюм первый всей видео какой-то вот работает дело что-то ну видео как-то совсем не как попробуем его приостановить С другой стороны, может, у меня что-то с компьютером. Сейчас попробую перегрузить модем. С сайта шло медленно. Видео решил установить YouTube. В принципе, он довольно быстро установился. Даже не ожидал. Так, сейчас попробую его открыть. Посмотрим, уж как там будет. Какая там скорость. Он загружается. Или загрузился. Так, еще синх... синхронизации да. Шла. Надеется войти в аккаунт. Да не надо мне вводить, входить в никакой аккаунт. Ой. Я хочу просто проверить видео. Потом уже перейдем заводским настройкам. Тут сервисы Google Play. Вот, пошел вроде. Так, ну допустим вот посмотрим, как это пройдет видео. Первое опять же. Ладно, было обновим сервисы. Угу. Зачем? Ну вот, смотрите, довольно быстро он загружается. Почему видео-то не идет? Идет так медленно. Ну, я думаю, это ошибка будет исправлена. Там какой-то непонятный браузер стоит. Хотел сначала поставить Mozilla, потом думаю, зачем я? Вот приложение YouTube поставлю. Сейчас глянем. Я еще хочу... Это обычная звонилка, как мне кажется. Но довольно приятная. Симку вставить и попробовать позвонить. Рассказать свое мнение. Так, вот, открыть. Интересно, зачем мне его открывать? Так, ну и чего? Нас там еще 8 посылок? Распаковывать. Это вынес в отдельную распаковку телефон. Ладно, пока паузу поставлю. Блин, да. Ну вот. Обновил гугли-плей. Все, не тормозит. Дальше, Дальше следующий попробуем. Андрей сходил к врачу, чтобы проверить слух. Слух подтвердился. Врач действительно из этих. Так. Еще. Давай. Игорь был против, чтобы его сын ругался матом, но светлячка он тоже увидел впервые. Посмотрим, что. Спасибо, пожалуйста. Фигня, фигня, фигня. Шепелявый мужик заревел в такси, пытаясь. О. Пить, пить, пить, посмотрим вот это. Я просто проверяю скорость, как она грузится, потому что некоторые берут еще обратно не только звонить, но и смотреть Так, ты что, видел что ли? Нет. Привет, дорогие друзья, вы, конечно же, знаете, что украинские. В Принципе нормально. <самбурганное> <самбурганное> после обновления сказать, и именно меня, с Ютуба Приложение тут идет все. -по -по так, сейчас я про буду проверять. А, конечно ну, а, тут синтезатор Обновляет. Ладно, не смотреть. <smack> все <с Thursday> идет у нас. Сейчас что мы сделаем? Сейчас ставлю симку. Позвоню по нему и скажу. Сейчас что-то обновляет. Гугли обновляется Тут приложение. Ладно. Сейчас будет мое мнение о том, как он. Как звонил. сим тут даже показано. Значит, с одной стороны вставляется на вот так. Первая симка, вторая вот так. Ладно, посмотрим сейчас. Что будет. Это как-то кривобок. Ну ладно. Так, ну вот, все. Позвонил. Звонки довольно хорошие. Качество хорошее. Для звонилки он очень пойдет И тут он довольно-таки шустрый. Вот приложение особо не устанавливал, кроме YouTube. Можно, конечно, попробовать игрушку. Допустим, протестировать. Я не знаю. Но это телефон, честно говоря, не для игры. Так. Он довольно долгий такие делать эти процедуры думаю для детей в колу пойдет для бабушек вот дурак тут есть игра вот тут. Вот. мы его наверное силовать и не будем с этими играми вот такая вот игра я думаю пойдет и вполне будет красиво смотреться сейчас посмотрим всякий случай -то шарики типа Понимаю, она будет устанавливаться. Давай нажимай. Угу. Так, звонилка она вполне приятная. вот как сообщение. Сообщения. Ну, Android очень знакомый. У меня на старых телефонах такой был. Ну, как-то симку мне тут Присылал настройки. Вполне так. Так, установка приложения. Не шустро, конечно. Опять же говорю, такая приятная звонилка. Но сам по себе телефон, конечно, без вот этого вот ерунда, дела, лучше. И выглядит. И на очень приятный. Так. Загрузилась. Элли. Элли. Страшила. А, это вот. Что-то тут надо... Шарики тут не вместе. Короче, такая классическая игра Вот, для этого очень шустро О. О. Первый этап пройден Еще и реклама То, сейчас сегодня там пройдем и все, и обзорный там закр закрываем. Смысла нету, продолжайте. Тут это не там супер смартфон, чтобы показывать тебе всякие-то возможности непонятные. Это обычный телефончик. Обычная звонилка, без всяких бомбасов. О, это, это на пятерых. О, второй этап Ну вот такая вот обычная детская игра Все, закрыли вот Покажу, как это листается Все. Для бабушек с дедушкой, опять повторяю Это очень даже более чем Так вот можно резко Всё вот. путали Вот камера Тут уже резко Внука сфотографировать можно, еще кому-нибудь. О, там компьютерный вот. стол. Вот, пожалуйста. Все работает, все относительно качественное. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки.